Друзья, всем здравствуйте. Я недавно работала с одной своей клиенткой, и она говорит, что есть такая тема, что часто переживаю о том, что не могу отпустить то, что уже произошло. Ну, например, допустим, вы с кем-то пообщались, и остался какой-то неприятный след. Вам сделали неприятно, вы что-то такое брякнули, и вы понимаете, что это уже прошло. А вас все равно никак не отпускает. Спасибо вам большое, кто подсоединяется к чату. Так вот, есть такая простая практика. Когда вы вздыхаете и не можете отпустить, то есть такая простая практика. Я ее сейчас дам, а пока напишите, пожалуйста, в чате, у кого такое бывает, когда вы закончили вопрос закончить разговор понимаете что все уже ушло что это вам уже ну не, не надо ходить и вздыхать оно ах, вздыхается нет нет да и возникает да? вот если у кого-то есть такое поставьте пожалуйста здесь что это у вас есть бывает у всех я знаю и у меня это бывает мы не идеальные бываем что как-то мы не так сказали где-то поторопились кто-то нас обидел, мы, вернее, ему выбрали обидеться. И вот этот вот ходим, время от времени носим. Так вот, есть такая практика. Да, спасибо, правильно, да, бывает такое. Я не так давно, на прошлой неделе тоже общалась с человеком, которому, скорее всего, что-то сказала... Наверное, не то, потому что он на меня обиделся, хотя люди сами выбирают, как реагировать. И тем не менее, тем не менее бывает. Так вот, какая практика? Когда вы ловите себя на мысли, что вы вздыхаете, вам нужно сказать себе «стоп», и вы себе говорите «так хорошо». Если, допустим, вы что-то не так сказали, вам кажется, что реакцию человек получил такую обидную, Вы себе говорите, так, ну хорошо, я была не права, например, или был не прав. Но на тот момент я ну, поступил так или иначе. Потому что по-другому, так, хорошо, какой урок это мне дать? Какой урок я могу извлечь? И вы себе говорите, так, хорошо, в следующий раз я буду тын -тын -тын тормаживать себя потому что, ну, в общем, вы делаете для себя какой-то урок. И как только вы сделали этот урок, вывод для себя умом, да, вы говорите, гештальт закрыт. Все. Вот как в компьютере, да, у вас лежат эти все окошки открыты. И до тех пор, пока вы не закроете окошки, программа будет висеть. И когда слишком много этих окошек открыто, компьютер что начинает? Также человек, он не может столько удерживать и переживать. Вот так вот закрывается гестальт. Или если человек вас обидел, или вы выбрали обидеться, как-то вы себя повели. Или вы никак себя не вели. А вот человеку надо зацепить вас. Вот ему человеку нравится, когда он над вами утверждается. Есть такие люди. В этом случае нам с вами не обязательно отвечать. В этом случае нам выбирать нужно, как отреагировать или отойти от этого человека. Но уж если поймали обиду, уж если вас вы продолжаете вздыхать, то же самое. Делайте так. Стоп! А мне это зачем? Я на самом деле чего хочу? Когда сейчас, например, обижаюсь. Как правило, люди хотят, чтобы их понимали. Хорошо. А тогда как я могу сделать по-другому, чтобы меня понимали, чтобы меня поняли? Вы себе задаете вопросы, а для чего? На самом деле, чего я хочу, когда я обижаюсь? И в этом случае вы тоже закрываете гештальт. Вы говорите, в следующий раз, сами себе говорите, в следующий раз я поступлю вот так, вот так и вот так. Или я вообще не, никак не поступлю, или я вообще мимо пройду. То есть ваша задача сделать себе стоп, сделать вывод и закрыть гештальт. Все просто. И вы со временем заметите, что вы стали как-то спокойнее, увереннее больше какого-то довольства собой появится. Да? Друзья, если вам была полезна эта практика, буду вам признательна за обратную связь и задавайте вопросы, какие вас еще волнуют. Я с удовольствием буду проводить такие полезные, надеюсь, для вас эфиры. С вами была Надежда Новосельская, психолог, психотерапевт, жив-коуч. И если вы будете слушать это видео у меня на YouTube-канале, значит, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всех вам благ.